Единым светом и зимой, и летом На зависть всему нашему двору ведавшие виды куртки из шеврета Я выхожу из дома поутру На ней следы от лямок парашюта Потертости от привязных ремней И дорога мне каждая минута